Здравствуйте, уважаемые коллеги! Всем известно такое выражение «действует как красная тряпка на быка». Ну, все привыкли, даже сейчас шутка появилась по поводу вождения машин, что быки не переносят красного цвета, и поэтому едут всегда на желтый. Но дело в том, что у быка реально черно-белое зрение. Ему все равно, какой тряпкой махать перед его носом. Поэтому по традиции у мутадоров, которые вот, работают на арене, у них это амулета, плащ красного цвета. А она может и зеленой быть, и желтые, и черно белые это неважно. Но вам понравится, если у вас перед лицом будут постоянно махать какой-то тряпкой. Разумеется, вы тоже разъяритесь как бык, и будете бросаться, что от быка и требуется. А потом кто кого уже убьет. Вот Вообще жестокая вещь корида, но ну, испанцы ее любят. Так вот, у быка черно-белое зрение. И он раздражается на любую тряпку, тем более его еще пиками корят и так далее. Вот. Но однажды, впервые в мире, испанский физиолог, именно Хасе Дель Гадо, он придумал такую вещь. Сейчас вот уже широко используется, распространяется, изучается. Он стал внедрять электроды в мозг быка. Мозг сам не чувствует боли. Да? Он чувствует все наши чувства, ощущения, да? но там нет болевых клеток. И вот в электроды определенные зоны можно вызывать иные эмоции или состояния вот, вот, у животного. И вот разъяренный бык на арене стоит совершенно ученый, так сказать, с маленькой коробочкой в руках, на него летит разъяренный бык, он нажимает кнопочку, посадит импульс в ту зону, где мозг, которая гасит отрицательные эмоции, гнев, и бык становится мирным теленком. То есть вот такие опыты он проводил не стирая на все красные тряпки. Но сейчас уже более развито. Ну, очень хорошо физиологи изучили, нейрофизиологи, вот, зоны мозга, как там что работает, как можно влиять на это. Вплоть до того, что сейчас уже поговорят о таких вещах, что, возможно, очень скоро вот нейромир, уже не просто интернет, а нейромир, прямая связь мозга с компьютером, с сетью, будет осуществляться, ну, скажем, в роддоме, вашему потомку будут сразу микрочип внедрять в мозг, и он будет совместно с мозгом работать, и совместно с интернетом. Удобно, да, связь с любой библиотекой мира, заказ там сороковой симфонии Моцарта» из интернета, оркестр Венской оперы, Герберт фон Караян, и прямо на слуховой нерв в идеальном звучании все это будет звучать. На лбу, видимо, будет лампочка, я в интернете. Сейчас это так все уже в телефонах, а тут еще и в интернете будет. Удобно, да. Но с другой стороны, ведь можно и послать импульс, и что-то закодировать, что-то приказать. Поэтому здесь с такими вещами надо быть осторожнее. И вспоминать Хаса Дельгада, тот хотя бы в мирных целях успокаивал быков. А красная тряпка для быка безразлична. Он на любую тряпку реагирует. Уважаемые коллеги, довольно давно уже, однажды на сайте, на своем, я разместил такую ну, статью, что ли, Советы первокурснику. Ну, давно работаю преподавателем, заместителем декана был в свое время на факультете. Но всегда вот сталкиваешься с этой проблемой, да, вот лекция и студент. Не просто, что он недобросовестный, там, ну, разгильдяй какой. Человек это и старается, и пытается что-то понимать. Ну, трагедии просто случается. Да? Скажет, как писать лекции по философии? Представатель что-то говорит, я все пытался писать дословно, не успеваю, ничего не выделяется, там главного не подчеркивается. Математики чаще наоборот, пишут формулы и мало говорят. В конце да, вот концов, скоро это так, вот приходим к такому выводу. Ну, мысль была главной. мне кстати, один юноша прислал такой, не помню, с какого города, он такой ответ, что ли, говорит, если бы я все это знал раньше, меня бы не выперли из университета. А, собственно, там была простая мысль, вот работа на лекции. Самое главное, как я, студент учится сам. Вот в школу вас приводят за руку родители, и там, не спрашивая вашего согласия, определенный объем знаний, каких-то умений ну, вырабатывают. А в вуз вы приходите добровольно, зачем-то, это как шведский стол. Вот тебя расстелили, выбирай, что хочешь, тебе просто предлагается. Вот. А многие студенты и не объясняют им, они считают, что это вот как просто школа, только уроки длинные. Лекции кончились, уроки кончились, значит, побежали домой или пиво пить. А вот студент, в отличие от школьника, он ну, бежит в библиотеку, или должен бежать в интернет, работать с текстами, с лекциями, с uh, книгами. Он учится сам. Лекция дает ему топкую конву. И у нас до сих пор, ну, там чуть ли не 16 век, да, с тех веков, информации это полно. Интернет, книги, диски, флешки, ну все что угодно. Но до сих пор наш студент считает, что вот, предаватели многие, да, надо пересказать весь учебник в лекциях. Копируют лекции, где их не было. да? Вот лекции у меня есть. Вот их надо вызубрить, выучить, сдать экзамен. Это даже не 19 век, это средние века. В нынешней информационной среде так работать. Но даже пусть так. Вот вы приходите на лекции, пусть там материал, не опубликован, интересный профессор прочее. Но как работать на лекции, как писать? Начинаете с техники. да? У вас есть тетрадь. Хотя называется общая тетрадь. И часто студенты пишут. С одной стороны да, переворачивают, с другой стороны другой конспект ведут. А вдруг потеряете. Или кто-то попросит... Да, на ночь своих аспектов, вам нужен, а у вас там две дисциплины. Как не печально, но писать лучше в одной дисциплине, в одной тетради. Ну, наоборот, можно писать, скажем, здесь лекция, а с той стороны семинарские занятия, подготовка к ним какие-то, практические занятия записывать. Приходите, вообще чем пишете? Ручкой, да? Вот ручкой пишут, паста кончается всегда очень неожиданно и у соседей запасной ручки не будет, это точно это закон жизни. Значит, что вам надо иметь несколько ручек с собой, хорошо пишущих, как по маслу, вот все это такое. Да? Ну, есть преподаватели, которые считают нужным, да, остановиться, подчеркнуть, что-то продиктовать. Но когда принимаешь экзамен, допустим, после экзамена, студенты ушли, и с достаешь конспекты. Представляешь, да? и, вот и приходишь в ужас. Студент четвертого курса сдал экзамен. В тетради написано только то, что я рисовал на доске, и записано то, что я продиктовал. Ни одной мысли от себя, ничего. Это очень напряженная работа. Надо не просто вот... А только быть так, да, преподаватель диктует, студент записывает. Он начинает что-то пояснять, примеры приводить, студент отключается. Потом опять, так поставь свое место ксерокс. Или давайте сразу распечатаю конспекты, вам раздам и у вас лекции есть. То есть вот это вот действительно очень серьезная работа. Надо на, на, напрячься, действительно пытаться вникать, писать что-то от себя, добавлять примеры. Не просто вы перескажете определение, любой предатель спросит, "То приведите пример, как вы это понимаете? А вы пример не записали. То есть это вот такая, скажите, время быстрее протекает, чем когда какие-то паузы, да? Так, продиктовал, я записал. Время тянется. О, еще что-то диктует, я еще записал. О, что-то нарисовал на доске. Лекция так длится очень долго и скучно. Когда вы думаете, пытаетесь сникать и пометки от себя делаете, вот это вот и получается. И еще одно. В теории рекламы есть такая закономерность, что ли. Вот если текст до тысячи знаков повторить 12 раз, то человек его запомнит, не желая запоминать. 12 раз. Ну, в рекламе короткий текст, не тысяча знаков. А вот семестра 17 недель. Если каждую субботу вы берете все свои конспекты и просматриваете их, не зубрите, не учите, они будут накапливаться, конечно, 17 раз вы просмотрите все записи, которые делали на лекциях. А вдруг еще что-то привлечет ваше внимание, да, Непонятно, спросите там, или из учебника выпишите, дополните конспект. В сессию вы откроете как нечто знакомое, когда начнете готовиться к экзаменам, а не какой-то ужас, который «неужели все это я сам писал?» Потому что очень многие студенты на лекциях как живые ксероксы. Просто переписывают и записывают под диктовку. С мыслью «вот сейчас запишу эту муру, а в сессию буду разбираться». В сессию бывает уже поздно. Так что лекция – это серьезная работа, но в то же время она просто канва, направляющая студентов куда еще идти. Какие книги читать, какие стразделы в интернете, чем работать. Вот тогда это будет именно учеба, фиктивная учеба, а не просто хождение на лекции. Желаю в этом успехов. Уважаемые коллеги, вот покойный папа римский Ан Павел II, ну, он поляк, не очень-то любил Россию, естественно, но он однажды так сказал, говорит, если вы хотите, чтобы ваши дети выросли нравственными людьми, пусть они смотрят советские мультфильмы сказал, именно советские, да? Ну, хоть ему погоди, там, бременские музыканты, ну мало ли с мультфильмов было, по нашим сказкам, не по нашим. Но почему он сказал? Потому что советские мультфильмы, они, ну, классики следовали, сказка это будет другая какая-то история, но добро побеждает зло. Есть какой-то воспитательный эффект, там, плохо вести себя нехорошо, за преступлением следует наказание, ну, такие какие-то вещи, да? Это были советские мультфильмы. Я не говорю про западные, это вообще кошмар, квадратные штаны, какие-то монстры, просто глаз царапает. Это детям вообще нельзя показывать, идиоты вырастут. Вот. А вот а, уже нынешние российские мультфильмы, кстати, очень популярные, вот довольно давно уже на наших экранах, вот смешарики такой сериал, да? вот авторы этих смешариков да, задумывали свой проект, они так говорили, вот, это будут зверьки какие-то, там зайчики, лисы, там и так далее, вот круг, основа круг. Вот дети уже умеют рисовать кружок, да? Они же будут перерисовывать с экрана, там, с книжек. Кружочек они легко нарисуют. А дальше добавить там ушки, рожки для лося, там, ушки для зайчика, очки нарисовать. И почти похоже, почти точно получается вот то, что они видят на экране. Они там разыгрывают разные сценки, какие-то ситуации. Ну, это ну, животные, так сказать, да, милые животные, зверушки, игрушки появились, мягкие игрушки и так далее. Ну, в общем, такой интересный, хороший проект, учащий чему-то, видимо, хорошего. Ну, не монстры и не квадратные штаны. А вот сейчас все бы с ума, родители, дети, Маша и Медведь. Причем убеждают, ой, какой отличный современный мультфильм. И смотрите, Маша же в платочке, в русском сарафане, но в модных кроссовках. Маша современная, но в то же время и русская душа, вот это все, да, и Медведь. И что творит эта милая Маша? Она гоняет этого Медведя до истерики. Она все взрывает, ломает, пачкает одежду свою. медведь стирает ее, отстирывает, отмывает, приводит в порядок. Маша опять все ломает, громит. То есть медведь – олицетворение взрослого мира. Маша – ребенок. Маша должна еще воспитаться до состояния взрослого мира. И что получается? Что она не творит, она никого наказания не несет. Она может не со зла, а просто по дурости детской. Но наказания нет. Оно должно быть. А медведь остается в дураках. Это похоже на Том и Джерри. Э? То есть мышонок этот Джерри, он паразит. Его никто не взвал в этот дом. А Том, кот, он охраняет дом от мышей. И он всегда остается в дураках. Здесь такой же выверт американского типа. А родители сейчас что? Мы им же никогда не в социальных сетях. включает мультик ребенку, смотри, вот Машу и Медведь. Он, конечно, смотрит. Лет 14 ребенку исполнится, позволят их с полицией родителям, скажут, мы вот у вашего сына задержали. Как, скажут родители, как задержали. Мы его никогда плохого не учили. И вот на месте стал полицейского спросил, а хорошего учили когда-нибудь? Или включали Машу и Медведь? Ну, дождетесь результата довольно скоро. У меня в мае много ну, печальное значит, событие. У меня умер друг, очень старый друг, ну, он, в смысле пожилой по возрасту был, Юрий Тимофеевич Маланин. Он полковник, танкист, такой настоящий полковник. В свое время в Сирии еще в те годы, в 70-е, был советником, служил в ГДР, был командиром полка под Волгоградом. Просто вспомнилось, недавно Госдума приняла такое решение. Вот помните, было в 68-м году, ну, в, вошли войска варшавских договоров в Чехословакию. Там был мятеж. И не только наши войска, немецкие, там, польские тоже входили. Ну, как навести порядок. И вот Юрий мафеевич он тогда служил как раз в ГДР, был лейтенант, командир танкового завода. Вот он вошел в историю тем, что он первым на его танк вошел на территорию словакии Причем, как он рассказывал, у нас около 20 тысяч танков было. У него 40 тысяч танков, нацеленных на Европу, 20 тысяч на Китай. И основная масса танков была прямо в ГДР, находилась в случае чего до Ламанша дойти до трое суток. Вот подъезжаем говорит, по дороге. Вот пограничный пункт чеш, чешский стоит, я пушку в окно направляю и посылаю солдата посмотреть, что там. Вот зашел тот застав, возвращается и говорит: товарищ лейтенант, там никого нет. как никого? У Чехии ушли, никого нет. У них там суп еще, теплый еще я попробовал, у них обед был накрыт. И все автоматы аккуратно стоят в пирамиде, а чехи ушли. Ну вот так, может, им даже приказ дали. Не отказывать сопротивление, это бесполезно. Были разумные командиры Чесловацкой армии в программных войсках, не, не стали подставлять солдат. Вот, ну, Войска вошли, порядок навели, а вот сейчас чешское правительство возмущается. Говорит, это же была оккупация или что-то такое. Нет, ребят, это... американцам же можно везде вторгаться в зоны своего влияния. Ну, тогда был мощный Советский Союз. И тут, в нашем подбрюшье, в нашей территории практически, в нашей зоне влияния какое-то безобразие. Но ну, пришлось навести порядок. И вот Тева Тим Юрий Тимофеевич, царствие небесное, он был тем лейтенантом, которые тогда навели порядок в этой стране. Знаете, немного о погоде. Вот в этом году, в 2016, э, ну, достаточно такая знаете вот, затянувшаяся зима была, такая, в мере какая-то неприятная, весна холодная, да? да и сейчас даже летом все еще, тоже вдруг то, то, то, пасмурно, дожди, похолодание, потепление и так далее. Да? Ну, вот я помню, что это в 1979 году было примерно то же самое. 3 мая, помню точно, на деревьях ни одной еще листочко не распустилось. Очень холодная была весна. И вот такие циклы повторяются. Обычно жалуются да, или начинают там, рассказывать про глобальное потепление, про нековый эффект и прочие, прочие вещи. В этих случаях легко парировать. Хотя Пушкина читали, Евгения Онегина читали. А вот там такая строка есть. «Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе». Ну, почти как сегодня у нас. вижу, ну, при Пушкине такое было. И вот один доктор из Батнаук, забыл фамилию, к сожалению, из Москвы, он так рассказывал, да, что э, мы бурили говорит, древние льды в Антарктиде, в Гренландии. Поэтому керну льда ну, можно оценить, в каком столетии, в каком году примерно образовался этот лед. И в эти керны вморожен древний воздух, в воздуха. То есть их просвечивает лазером, лазерная спектроскопия. Можно оценить э, ну, среднюю температуру, там, с -с содержание ионов кислорода, водорода, изотопов. Э, ну Какая температура средняя была на планете вот в таком-то году, в таком-то столетии и так далее. И вот что получается. 500-600 лет на планете существуют такие циклы. Вот это похолодание, потепление, оно просто происходит, когда и человека не было, не было автомобилей, никаких там парниковых эффектов, фабрик, заводов. А это было. Ну, скажем, сейчас в Лондоне пальмы растут в открытом грунте, благодаря Гольфстриму. А было время, темза замерзала, как и Волга у нас. И это будет сразу в 560 лет, просто колебания проходят. Они совершенно не зависят от человека, от его технологий. Там, все это разговоры о парниковом эффекте, газах там, и так далее. Вы представьте себе, вот 7 миллиардов человек на Земле живет. Представьте, что мы их собрали всех-всех в одно место. И вот эту толпу можно разместить на площади 40 на 40 километров. Все человечество там уместится в плотной толпе. Это площадь Москвы. И вы хотите, что жалкая пыль на поверхности планеты влияет на какие-то атмосферные процессы, на глобальные потепления своими заводами, пароходами. Да тьфу, ерунда это для планеты Земля. Один выброс вулкана... Букаряет все эти выбросы человеческой цивилизации. Так что это просто циклические процессы, но их часто используют для того, чтобы протолкнуть какие-то коммерческие проекты, политические проекты. А вообще зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе. Все уже было на этой планете. Уважаемые коллеги, продолжим разговор о казанских улицах. Одна из немногих улиц, на которой есть хотя бы мемориальная доска в память кого она названа, это улица Чуйкова на кварталах. Василий Иванович Чуйков, маршал Советского Союза, но ну, в гражданскую войну он был связан, в общем, с Казани. В каком смысле? Вот поселок Азина в Казани в честь Начдива, начальника девяти красных Азина, латыш, латышский стрелок Вальдемар Азен, ну, по-русски произносил свое имя, Владимир Азин. Чуйков у него был командиром полка в гражданскую войну. Ну, потом, значит, его военная карьера развивалась, и, наверное, самое слабое в его биографии это событие – это Сталинградская битва. Где обороняли Сталинград. Вот, ну, знаете, битва завершилась окружением 22 немецких дивизий. Это была величайшая битва, может, человечества, Отечественной войны. Ну, как говорят, здесь мы сломали хребет фашизму. Уже был коренной перелом произведен, Ну и после Курской дуги немецкая армия только отступала. Никаких крупных спортивных мероприятий они не вели. Ну, Василий Иванович служил сюда, маршал Советского Союза, и завещал себя похоронить на Мамаевом кургане рядом со своими солдатами. Мамаев курган – это самая большая братская могила в мире. Сколько там официальных могил, просто, может быть, забытых солдат, похороненных на наспех. Но он вот весь усеян солдатскими могилами. И вот здесь, на Волге, они не прошли. Ну, сотни метров оставались буквально. И здесь же стоял командный пункт Родимцева, Ночтива, командующего армии. Но на другой берег их не пустили. Вот таких людей надо помнить. Но слава богу, что хотя бы одна мемориальная доска в память Василия Ивановича Чуйковой на улице Чуйкова есть. Хорошо бы и на других улицах такие же мемориальные доски установить. До свидания.